Все В небе колышется дождь молодой Ветры летят по равнинам бессонным Знать бы, что меня ждет за далекой чертой Там, за горизонтом, там, за горизонтом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 За облаками там, там, таран, там, там. Верю, что все неудачи стерпят, жизнь отдавая друзьям и дорогам. Я узнаю любовь, повстречаю тебя. За поворотом, там, За поворотом, там, там таран, там, там там. Если со мною случится беда, Грустную землю Не меряй шагами. Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда, там, за облаками, там, за облаками, там, там, тара, там, тара. Спасибо. Мне кажется, душевненько.